Здравствуйте, друзья! Сегодня я вновь показываю вам эту орхидею. Почему я ее показываю? Вот буквально только что я срезала эту детку с орхидеи. Вот. Она росла на этом цветоносе. И почему я срезала? Как вы можете увидеть, вот здесь в пазухе листа снова появляется цветонос. Ну, так как детка по размеру очень маленькая, и это орхидейка, видите, сама, не огромных размеров, вот, мои орхидеи, которые стандартные, вот, и вот такая детка, корешки уже довольно-таки большие, 5, 3, ну, больше 5 сантиметров один, другой около 5, и 3, где-то сантиметра 3-4, и четвертый маленький вес. вот такой, такая детка. я сегодня хочу проэкспериментировать, повыращивать эту орхидейку в кокосовом субстрате с мхом. Итак, приступим. Вот, залила я смесь кокосового волокна и мох с кипятком. Сейчас оно остынет. И вот есть такой горшочек небольшой. Попробуем выращивать именно в таком машечке детку. Вот, пожалуйста, посадила я эту детку. К сожалению, мог оставлять желать лучшего. Ну, так. Не особо я уплотняла. Есть возможность дышать корешками. И в то же время мог хорошо удерживать влагу. Посмотрим как будет развиваться эта деточка. Вот такая детка. Будем следить за ее развитием. Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу начать вместе с вами такой рискованный эксперимент. Вот есть у меня детка орхидейки. У нее такая очень несчастливая судьба. Несколько раз она летала из своего субстрата. И вот за год пребывания в грунте, в коре, вот она нарастила такие корешки, которые даже летом, видите, закуклившиеся, такие несчастные. И новые корешки только появляются и сразу же закукливаются. Видите, тургор на листьях вот листики такие мягенькие это верхний листик еще более-менее нормальный тургор и вот на этом листике вот эти также мягенькие тургор плохой и чуть-чуть все-таки у нее идет рост появился новый листик орхидея очень хочет жить у нее, видите, тяжелая судьба была. Она и обгорала, и кусочек листика отломался во время падения. И я ее попытаюсь спасти. Не знаю, как это у меня получится или нет. Проэкспериментируем. Что же я буду делать? Вот, для примера, у меня есть детка орхидеи Фаленопсис. Буквально месяца полтора, снятая с растения. Корешки у нее были маленькие. Я ее не рискнула посадить в субстрат из коры. Хотя материнское растение растет в мелкой коре. И вот придумала такой субстрат из кокосового волокна и мха с фаунами вот и что у меня получилось вот вы видите уже один корешок свеженький сюда вышел вот здесь где-то внизу вот внизу точечка есть еще один корешок в общем орхидейка полтора месяца живая с хорошим тургором листик уже так хорошо подрос. По-моему, все хорошо. И главное, корешки растут. И я хочу также посадить эту орхидею в субстрат из кокосового волокна. Это у меня замоченное кипятком залитое кокосовое волокно и вот мох с фаном. Он не очень хорошего качества. Ну, такой же был использован и для этой орхидейки. Вот. Только остынет мох с фагном. Я приготовила уже горшок. Взяла тот же горшок, в котором она была. Вот. И посажу эту орхидейку в этот субстрат. Вот у меня уже остыл субстрат. Я Наполнила немножко горшок. Усаживаю сюда орхидейку. И так, аккуратненько, чтобы она была в хорошем положении. И аккуратненько, аккуратненько обложу оставшимся субстратом. Вот так у меня это все получилось. Здесь я не плотно набивала горшок. Вот, но все-таки так, чтобы эта деточка стояла, не, не шаталась. Вот так. Буду поливать по мере высыхания этого субстрата, этого кокосового волокна. Оно быстро просыхает. Здесь есть воздух, достигает до корней, но также поддерживается хорошая влажность. Поливается. Намокает это все от правлива обычного даже подержав под краном 3 минуты или под струей воды субстрат намокнет и будет хороший вот. посмотрим может этой детки понравится и она наконец-то приживется вот видите будем спасать посмотрим что у нас получится Почему я решила использовать кокосовое волокно для пересадки этой детки? Потому что поддерживая неплохую влажность, кокосовое волокно все-таки воздухопроницаемо, загниваться оно не должно, оно долго, очень долго не гниет, вот. немножечко сфагнума будет усиливать задерживать влагу. И в то же время из-за кокосового волокна, из-за его структуры такой, вот видите, она пористая, здесь много воздуха внутри. В то же время это не будет, мох не будет способствовать гниению корней. Ну, большой влажности. Я надеюсь, что детка пойдет в рост и корешки мы через некоторое время вот увидим на Поверхности Аршка. Yeah. До новых встреч.